Так, всем привет! Видео будет по большей части разговорное и, скорее всего, не очень длинное, я думаю. Потому что я бы не хотела мешать все вообще подряд. Видео-влоги, так сказать, будут уже позже, когда выйдет вот это видео. Потому что это какой-то такой незавершенный этап, который я бы хотела уже завершить. Итак, о чем будет видео? Видео будет про расходы. На все, начиная от стоимости загранпаспорта, заканчивая моим жильем Наконец-то, да, все сильно его хотели По большей части я говорила, где что стоит, но это было все в отдельных видео А тут я собрала все-все-все вместе, вот оно Я, значит, продиктую, скриншот вам тоже куда-то ставлю. Давайте вставлю скриншот сейчас Скриншот! Вот, а, и перед началом <смех> нас уже восемьсот, капец, я в шоке, я в восторге, я в шоке, блин, это вообще просто пушка, а, добро пожаловать каждого милого человечка, перед началом, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, там, комментарий, и будет нам всем счастье, первое, значит, а... Тут, конечно, у меня почему-то не по этому, как это называется, не по порядку, да, но я буду говорить плюс-минус по, по порядку. Значит, смотрите, первое у нас, короче, чтобы было удобнее, я еще раз сделала, чтобы было прям по порядку. Вот, собственно, погнали, короче. 300 лет буду говорить. Значит, первое, загранпаспорт, загранпаспорт у меня на 5 лет, а, и еще цены все указаны в рублях, поэтому, если что, ну, что-то указано в долларах, где я платила в долларах, и в скобочках есть в рублях, что-то в вонах, и в скобочках есть в рублях, курс на тот момент, когда я монтировала, или когда я платила, да, то есть вот так. За гранпаспорт у меня стоит 3500 на 5 лет. Делала через госуслуги, поэтому там скидка, так он стоит 5000 вроде через МФЦ. Фото и копия паспорта 370 рублей. Не знаю, зачем я это вписала. Перевод плюс опостиль, У меня вышло 10 тысяч рублей. Но здесь важный момент. Если вы посмотрите видео про апастиль и мои проблемы с апастилем, то э, вы знаете, почему у меня вышло дешевле. Потому что апостиль, э, собственно, он в среднем 15-18 тысяч, в зависимости от города, где вам это делают. У меня вышло 10, потому что мне сделали всю работу, кроме апостиля, но из-за того, что у меня были проблемы с этим агентством переводов, да, бюро переводов, мне вернули все документы и все деньги. Поэтому получается, что у меня вышло дешевле, потому что второй раз я заплатила только за постель без перевода. Поэтому это только моя цена. А второе. Стоимость обучения на 6 месяцев. 2, тысяч... 2 миллиона 900 тысяч вон. На тот момент это было 130 тысяч рублей. Сейчас, наверное, где-то 150 тысяч рублей. Вот где-то так. На 6 месяцев. И опять же, это в сиуле Это минут 40-30 от центра. И, собственно, я думаю, что разница есть между городами и между университетами по цене, я имею в виду. Поэтому, наверное, можно дешевле найти. Следующая отправка документов я отправляла через DHL за 10 тысяч рублей. Это тоже, если вы видели мои предыдущие видео, вы знаете, как мне это выбесило. Потому что я могла фактически не отправлять, я могла с собой их привезти. Но, ладно, как получилось. DHL я отправила, а не почтой России или там с деком с деком невозможно было на тот момент. Почта России не давала никакие сроки, а DHL у них и, как бы, и быстро, за 7 дней мне все пришло из рук в руки. И еще гарантия. То есть, если бы документы не дошли, они бы должны были мне отдать 35 тысяч рублей. И я прикинула, если что-то с документами будет не так, то я просто заново сделаю. Билеты в МСК 1800, потому что я из Питера. Я ездила в Москву. Консульский сбор. Консульский сбор это когда вы подаете документы в универ... Ой, Не в универ, а на визу 80 долларов. На тот момент это было 5120 рублей. Справка туберкулез. Туберкулез, да, много про эту справку есть. Она стоит 115 долларов. На тот момент это было тысяч рублей. да, То есть нужно по курсу смотреть. Билеты 60 тысяч рублей. У меня чуть ли глаз не выпал просто. Это были самые дорогие билеты в моей жизни просто. Чтобы вы понимали, ладно, это не важно уже. Я меня просто до сих пор бомбит. Лучше бы я переплатила за возврат билета, нежели... Ой, капец. Короче, покупайте билеты заранее. По-любому вам дадут визу, потому что студенческие визы ни разу не слышала, чтобы отказывали. ПЦР-тест за 90 минут. ПЦР-тест я делала в аэропорту. Да? Стоил он, получается, 2700. И сделали мне его реально за 90 минут. Но я знаю, что где-то раньше делают. Это я делала тест во Внуково. Жилье 430 тысяч вон. Это примерно 19-200, но в зависимости, опять же, от курса. И, опять же, что можно вообще дешевле. Например, у меня в универе есть общага за 2600. За 200-600 тысяч вон. Да, то есть, это было бы дешевле. Можно, получается, сказать, в два раза, да? Ну, не, не в два. Ну, короче, половина <смех> от того, что я сейчас плачу. Но, опять же, почему я вообще не живу? Потому что там слишком много условий, которые ты должен соблюдать. там Например, до 12 приходить, ты там отмечаешься, как это, пальцем. И если ты не будешь ночевать дома, то тебе нужно предупредить об этом, рассказать объяснить, где ты будешь ночевать. Например, я три дня была с подружкой у подружки. И как бы меня в доме не было. И я, по идее, должна была бы об этом сказать. Вот. И много еще всяких таких приколов. И, например, лично моя общага, она не дает возможности студентам жить по двое или по трое. Только по четверо. Поэтому, если для вас это нормально, то как бы милости просим. Я снимаю one room. Предыдущие видео я об этом говорила. Можете там посмотреть. Вот. И плюс ко всему, из-за того, что я работаю онлайн, я решила, что... Слишком будет неудобно, потому что сейчас я составила расписание, у меня есть девочки, которые занимаются по моему времени в 10 и в 11 вечера. Вряд ли я смогла бы в общаге продолжать работу. Вот, собственно, получилось вот так. Все цены вы можете посмотреть и плюс-минус спрогнозировать, сколько это все стоит. А давайте я скажу, сколько это стоило в рублях все вместе, сейчас секундочку, я отключусь, посчитаю и вернусь. Что-то я не подумала об этом заранее. заранее. Короче, я посчитала я охренела, <заранее> если честно. Вот когда ты это потихонечку все делаешь, вроде все нормально, а сейчас я в шоке. Ну ладно, я посчитаю. Во-первых, разница в курсе есть по-любому. А во-вторых, я посчитала вместе с месяцем оп оплаченным за квартиру, если что. Вы готовы? Я просто в шоке! Откуда у меня такие деньги? Где их взяла? Вообще, где их взяла? Я просто в шоке. Ладно, оплата обучения, я знаю, где их взяла. А кстати, давайте я тогда сразу же здесь же это расскажу. Ну, для начала, сколько вышло у меня вместе, вот то, что я сейчас проговорила видео, все это мне обошлось в 248 тысяч рублей. <сёк> Ладно, будем рассуждать так. Смотрите, если, учитывая, что это зарубежное образование, да, там, образование за границей, и 6 месяцев обучения, то это, наверное, не так уж и много. Ну, звучит жестко, конечно. А теперь внимание, если вы думаете, что я такая классная девчонка из богатой семьи, или которые родители все организовали, оплатили, и сейчас меня здесь содержат, спешу вас расстроить и себя тоже. <laughs> Вообще нет. Поскольку мы такие, ребятки, с вами открытые, да, ну ладно, я открытая, а вы вроде тоже, судя по комментариям У меня есть долг, во-первых, 150 тысяч я взяла в кредит Пам -пам. И еще 100 тысяч я тоже заняла Пам-пам вот так вот получается, Алинка и приехала в Корею. Но я не расстраиваюсь, на самом деле, потому что работа у меня есть. Все равно кредит... Ну, вообще, короче, все свои долги я буду отдавать в рублях, поэтому здесь, в принципе, все нормально. Вот, так что, если вы думаете, что, блин, у меня нет денег... Я там нет. Наверное, тогда у меня не получится поехать в Корею, потому что у всех получается из-за того, что у них богатые родители, и они им дают деньги. Есть такие люди, завидую белой завистью. Я бы тоже хотела, чтобы мне кто-нибудь их дал. Но на самом деле, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Реально, если сильно захотеть, то можно найти выход. И если, например, ты сейчас думаешь о том что блин хочу в корею не думай просто сразу же составь план вот я приехала бы сюда без долгов если бы я не решила что вот мне в голову вбилась я типа все должна в корее быть в августе и поэтому все так получилось если бы я решила ну вот через год тогда тогда я бы просто работала откладывала деньги и приехала бы сюда без долгов поэтому не думай, а уже спланируй все и начинай откладывать деньги. Дорогой мой друг. Но все возможно, все получится. Реально. Вперед. Я сама, просто вы понимаете, что я сама смотрела блогеров и такая, блин, хочу в Корею. А сейчас я тот самый человек, который сидит и говорит, вперед, все получится. Нереально. Вам нужно сюда срочно приехать. Я думаю, вы будете в таком же восторге, в каком была я. У меня еще были сомнения, понравится ли мне, или может не понравится, или может что-то... Конечно, я, может быть, еще не столкнулась с каким-то таким неприятным чем-нибудь, вот. Но пока что я в восторге. <с moments> так что приезжайте, всех вас здесь жду. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, комментарий, и пускай нас будет много. У -у -у -у. Всем пока, надеюсь, было полезно.